Меня зовут Петр Юткин, я занимаюсь ландшафтным дизайном, на тренинге второй раз, и в этот раз ехал уже с конкретными целями, с конкретными вопросами. Я делал какие-то практики, там, например, по дороге на работу, в метро, в каких-то ситуациях, для работы с вниманием. И я думаю, что это тоже подействовало, то есть, тут еще я отмечу практичность, как бы, то есть, это что может быть тяжелее всего дается, но э, это важно. И, возможно, от комплекса, вот того, что было заложено на первом тренинге и этих практик, пришло определенное понимание, что нужно дальше. И это привело сюда, чтобы это проработать и дальше продвинуться в этом направлении. Я могу сказать, по собственному опыту, у меня не было практик дыхания до этого и сюда мы приехали, не было конкретной цели то есть я думаю, что такая ситуация не только у меня, когда в определенной сложившейся ситуации жизнь как-то течет каким-то определенным образом, но не совсем так, как хочется а вот чего хочется, непонятно и чтобы сказать, выделить именно то, что нужно и над чем стоит работать, куда направить свое внимание вот эти практики позволят в какой-то степени найти себя мне кажется, что многие люди находятся в. <связать> в каком-то сне сейчас <связать> есть возможность проснуться и осмысленно действовать и найти свое предназначение потому что тот мир, в котором мы живем он построен не для нас а чтобы <связать> в какой-то степени использовать нас <связать> и Найти себя, найти свой путь – это очень важно для человека.